Будет ли третья мировая война? Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими э, средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что третья мировая война может окон, э, оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних э, и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. То, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного, ну, относительного глобального мира, но глобальных не было конфликтов. Глобальных? Почему? Потому что в мире между ведущими э, э, военными державами был установлен стратегический паритет, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие э, военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга.